Добрый день, дорогие любители игр! Вы на канале Мир Мелкон, меня зовут Никита И сегодня мы сыграем в Resident Evil Village Начинаем прямо сейчас Выберем обычную сложность Посмотрим, посмотрим Что из этого получится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 и, рассекая зловещие волны глубокого моря, направилась домой. Но ее терзал голод, а на душе стало тяжко. Тогда ей явился царь морей, и предложил ей один из плавников. <пасить> ну же, дитя, утоли голод! Девочка поела и вновь радостно улыбнулась. Она продолжила путь и вскоре очутилась в самом сердце леса.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 жечь ведьму ты даров взяла сполна, дитя О. теперь ты нам должна и ведьма заперла девочку в зеркале все это не похоже что за жуткая сказка ей же 6 месяцев в книжном сказали это местная сказка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 Чуть графикой, что-то непонятно. и скоро ужин. Угу. Все хорошо, Роза. Твоя мама боится прошлого, ее можно понять. Угу. Все управление есть, есть. Ты что-то сказал? Ничего, сейчас уложу. Все хорошо, все хорошо. Куда идти? Где мы спим? Ага. У коляски. Так, ну, по стандарту в американских вот этих всех спальня у детей на втором этаже. Да. Так, тебя же уложили. Все тише, хорошо. тише. Я уже сказал твоей маме, что эта книга для тебя слишком страшная. Хм -хм. Так. Вот, блин, вот... Вот, блин, откуда вот? Ебать. Так, ладно, не угадал. Но у меня осталось два варианта. Почти пришли. О, нифига себе, Со второго раза, отлично. Нифига. -а -а. Подожди, там компьютер. Надо сходить в компьютер. Ну, ну, ну, я же нажимаю. Вот так, солнышко. Радио не я буду внизу. Защитить тебя от чудища сказки. Да, внизу будет. Он и защитит. Молодец какой, блин. Mm -hmm. Герой. Подожди, надо в компьютер. в компьютер. Ага. Что февраля 2021 года. Мы с ней опять прогулялись, я случайно упомянул о том, что было три года назад, и она психанула. Мы наконец освоились на новом месте в Европе и будем растить розу. Но мне по-прежнему кажется, будто я не выбрался из того ада в Луизиане. Мия не любит обсуждать эту тему, но разве можно вот так легко все забыть и сделать вид, что ничего не было? Не лучше ли обсудить те события, чтобы, э, чтобы мы воспитали розу, не опасаясь возвращения прошлого? Это надо сделать хотя бы ради нее. Я знаю, Мия это тоже понимает. Она бы не Она бы не вспылила, как и тогда в больнице будь ей все равно. Угу. То есть у вас тут немножко до этого. Ты, короче, старую рану ковыряешь. Опачки. Розмари Уинтерс. То есть ее не Роза зовут, а Розмари. Слух, зрения осязание, проверка реакции, отклонения не выявлены, пациент здоров. В прочей отметки BCAA проведет дополнительный анализ на грибковые патогены. А, ну это... Короче, ее проверяют на эту всю фигню. Все хорошо. Что, ну, короче, которая произошла с ними в седьмой части, не перенялась ли им эта зараза из прошлого? Ты не паранойя, если тебя хотят убить. <свист> <свист> ну как сказать? Так, ну все, ладно. А, еще можно туда тыкнуться, пойдем. Можно бегать? Вообще ничего не шмыкнется. это что за помойка? Во -во -во. Надо бы тут убраться, пока Роза не начала ходить а -а -а, Серьезно? Это просто такая складская комната вот В больших квартирах, кстати, если Вот, ну, места как бы много И ты не знаешь, что делать и Вот, допустим, трехкомнатная Давай, живут два человека Там один зал, другая спальня А что с третьей комнатой делать, когда детей еще нету? А правильно, туда все это Шкафы, телевизоры, все вот старое Вот туда сваливается Так, тут ничего не пропустили? Опачки опачки, лекарствами и после инцидента она а, принимает его строго по графику. Подожди, что я не могу на своего чувачка построить? А, Где-то, кстати, в интернете ходила картинка, как выглядит Итан. Так, что пойдем женой ругаться? Вот, мне кажется, иногда, подожди, настройки. А -а -а. Сейчас, секунду, секунду. Камера, графика есть? Чуть не вижу. это, что-то, бред, какой-то. Подсказки, интерфейс, перекрытие. Камера, скорость движения. Кстати, по камере, что у нас? Блин, не, ну это я так застрелюсь нафиг. Точнее, меня кто-нибудь застрелит. Так, камера движение камеры 5 давай 6 скорость прицеливания подожди я в чем ну блин допустим вот так вот. ну чуть-чуть ладно пускай так пока будет потом еще <как> <как> <как> <как> все хорошо да она спит как как младенец. Блин, сразу вспомнился <как> этот супец блин 7 <как> части вкусно. в доме бейкеров <как> а, не трогай опа опа ты чё черба <как> из овощей это местное блюдо черба я смотрю ты здесь освоилась хм. и вино местное. Смотри, у них там кстати Но еще пару бутылок. У них везде Андрей, бутылки стоят вечер, тогда лучше и тут быть. бутылки стоят там три бутылки а, там три ты бутылки так сильно волнуешься а, семья алкоголиков купля просто вот мы встретились в луизиане беременность потом крис перевез нас сюда боевые курсы слишком все быстро опа, ну, зато опа. теперь мы вместе ты я и роза и теперь у нас все Серьезно? Будет... Думаешь, мы сможем взять и забыть про Луизиану? Все это уже в прошлом. Просто не понимаю, почему ты так. Хеппать! А? Мия, ложись! немножко этом В смысле меня боже крис какого черта прости это... нет что В смысле что вообще? происходит садили целую кучу патронов и потом он еще в нее. что-то я немного я не догоняю. Ну это иди, ты, бля, что толкаешься, бля. Э, слышь, отдай ребенка, Все, ты. Чисто. Роза, отвали от моей дочери, тварь. Груз у нас, сэр. увидите. Не смей к ней прикасаться. Итан, нет. уходите. Ну в трейлере я это видел, да, что там говорилось не раз, что МИ убил э, Редфилд. Почему, зачем, непонятно. Будем разбираться. Алло, алло. Алло. Здравствуйте, мистер Уитерс. Ага. Я получила анализы розы и хочу обсудить их лично. Сможете Можешь... подойти в следующий четверг? Не вопрос. вопрос. Мы придем. Вы Врач звонила. Сходим, сходим к ней в четверг. Ней в четверг. Эй, ну, хватит. хватит. Думаю о хорошем. Нужен. Мы, Мы же обсуждали. Же обсуждали. Знаю. Знаю. Мы только это и обсуждаем. Когда ты поймешь, что я не за розу волнуюсь? Так что, а что тебя, тебя тогда волнует? Послушай, с ней я все, буду все буду будет хорошо, я уверен. Я что еще нужно? Мы нужны, мы Итан. Итан. Ты, ты нужен. нужен. Но, Но ты все. Не да я. О чем я ты говоришь? Ты что-то скрываешь, скрываешь от меня? От меня? Давай, о, скажи не мне. Не думал, что я должен я ответить. А -а -а, понятно это уже какой-то клише, знаешь ругается из за работ а, между прочим, там сказали My Little Angel написано а, между прочим, там сказали, что Итан прошел боевую подготовку после событий седьмой части значит, он уже такой не рядовой, как бы Ой, ну вот, да ё -моё. А ты? Да выкинь свой Боже. телефон уже, господи. <звы> Что происходит? <звы> Что? Черт, наконец! Доложите. Крупно защищай. Что за чушь вы несёте? Где Крис Редфилд? И Роза. Кто это? Это закрытый канал. Мы по-моему, мы Сука. Опа, да. Черт, что тут случилось? Опа, все, попер геймплей. Будем пугаться. Бесполезно. Согласен. Цель операции. Устранить цель, доставить тело. Забрать э, размари Уинтерс и Итана Уинтерса. Устранить цель, то есть мне была целью. Ага. Так. А почему? А почему? Ну, блин. Как-то было бы слишком глупо, если бы.. Слышишь, эти, блять, работают быстрее можно идти как-то было бы глупо делать допустим чтобы не бать что как-то это вот кто-то бегает так ну блин вот я не буду орать мне не страшно ну, пока что просто полису гуляем ночью с жопой да блять не буду я поворачиваться эти срок ага как как садиться а ну да Тихо -тихо, аккуратно да ну еб ну да блин конечно блин, как обычно вставай да блять хорош там шуршотик ёбаный рот так вот о чем я говорю да ёбаные волки, блин! Слышь, а что так... Да, я на жопу присел чуть-чуть. Да не да, ну не надо. Я не вспомнил, на какую кнопку бегать. Да ебись. Да ебись. Ого! Да-да-да. Да, тихо! Тихо-тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо, не шуми. Угу. Я вообще нифига не... <плодисменты> Чё Это хорош, блин! Мы штука начали, зачем людей пугать? Ну да. Так. Чего? А, показалось, провери-ка. А -а -а -а. Дом, дом, дом, дом. <служивание> да как? Как? Как, как? да <служивание> да ну дом? дом, да да а как вам попасть? да дом, дом, не пойму Блин, да, да как, блин? Реально А, блин Здравствуйте Блять, можно мне управление не передавать, а то я... Я, я... я не готов ага. Пушку можно дать? Огонько. Эйби. Что? А, картошка, блядь. Не смотри, с ростками, блин, уже все. Изучить. Ну да. Блин, ну так с фонариком вообще стрмно ходить. Трейлер был, блядь. А ну выходи, хочу блядь. Нет. Ой, блядь. Ну блядь, точно нафиг. Нашли куда сходить? Вот, Итан, вот зачем? Чеснок! Против вампиров. Ни пизды не видно. Опа. Ага. Непонятно. Да ты, тебе сейчас, блин, не ходи аккуратно, блин, на цыпочках вообще ходи тут. Еще один шкаф? Ну, ну точно. Вот, и полезу-ка я в шкаф полных крови, конечно. Вот я сейчас повернусь и будет А. Нет? А! Блять. Пойду-ка я наверх, да, точно? Да ты должен был, блин, залезть в этот шкаф обратно, блин, и не бесу вообще, блин. ха ха ха Как бегать то? О, забыл. Ну нет так нет. Я пошел. <смех> Лиса! а это домик такси -э Блять пиздец. Кричим, ты, блин, ты ты, блин. Не крюхтю. Вот ты, блин. Опа, тихо. Кто-то пишет. Кто это сделал? Ухту. Волки, блин, медведи, все подряд. О. Гая так долго в этом шкафу сидел. <связывая> Ой, ляха, ляха. Ну хоть посветлее стало, чуть это. Чуть-чуть отпустила. Надо этот как он поставить. А, ну в принципе все нормально. Так, а... вот этот дам. Где я? В деревне, Итан, в деревне. Домик в деревне. Вот. Офигеть, да у кого-то дача. Так, а ч, собственно? А, ага. Прыгай! Ну в домике было тогда, это. Сыпатынчик. Тихо, тихо, не кряхти. что то увидел, она такая реакция какая-то, ну, ну. норм. В седьмой части он тоже пришел, какой-то незнакомый дом, ну, нормально. Ну как дела? Меня не впустят. Пустят? Может, они отошли? Да, другой мир отошли. Блять. То есть туда надо идти, да? Супец. Кстати, горячий. Кстати, говоря, горячий. Слышь, как неестественно ворона как. Блять, это я? Нет, это не я. Ой, нафиг, ладно, пойдем. Ходят, тут что-то пугают меня, блин. Что пугают. Don't. Don't Enter. Не входить. Тогда как скажут. Так, что тут? Здесь нужен другой предмет. Ага. Ладно. как бегать, ⁇ -мо ⁇ Учите мне бегать. Ебать, нашел кнопку бега. Вот там кто-то побежал, да? Сюда меня пустят. Понятно. Ага. знаешь, так это... Когда светло не так напряжно, по крайней мере. Ну все равно как-то гнетущий. Опачки, опачки. что это? А, ну это я отсюда пришел, да? Или нет? Это что такое, блин? Ну вот сюда я заходил. Понятно. Смотри, блин, у кого-то бош трактор заглу... не заглохши, блин. Заглуши что, трактор. Что случилось? Что э -э -э -э -э. Это да. че че кладбище, че-че-че? Кладбище, мастерское место ритуала. А, Спасибо. радио поет слышишь гимн местной деревни па. ну конечно бы сомневался и тут заперто везде заперто хозяин отсутствует тут все отсутствуют так ладно по всей видимости нам сюда включи фонарик стрмный же Ё... Ножик! Ножик! Атаковать! Спасибо! Кого атаковать? Все просто убежали из дома. Ну стри, я ж говорю, тоже какой-то супец. хочет там какой-то не, не, не аппетитный. смотрю смотри, вы блин кого-нибудь. Что, не отодвигает? А. Уйти, господи, готов? Готов? Готов? <связывается> Блять, <связывается> дурак, что ли? Звой. Звой. Кто такой? С кем пришел? А не с кем. Там на дороге была авария и. Тут что, что происходит, я не. Дед, это, это, это ты спалил? <связывается> это, это, это, это ты пальнол! Это ты нас спалил. О <связывается> no, нет. Они здесь! Кто? И что это было? Пока, дед. Оружие. Что? Есть с собой оружие. Ножик. Нет, откуда? Да, О, давай! Что есть. давай! Бери. бери, бери, бери! Пропустить фото, не надо. Что, что здесь что творится? Что -то, я а? то готов а? Ну куда? Эй, ты меня слышишь? Эй! Дань! Бать. Что за.. Беги! Да беги ты, блин! Сука! Я кто? Ничего ни хера не вижу. Вообще ничего не вижу. Блять. Мертвец! О-о-о! Стоп! Тут еще... Блин, не смешно, конечно, но, блин. Реакция, блин, у него вообще капец, блин. Она отпадает. Ой, мертвец, какой кошмар! У тебя только что где-то утащили, сожрали, Этот мертвец. Господи, боже. Почему меня затащили и не съели? Да что, я ничего не делаю сейчас. Он сам. <Связываем> Дай твою, мать. Еб! Ты видишь, да? Вон... <связываем> а Ааа! -а -а -а! Отдай руку, дура! Бали! Стреляй! Ай, блядь, больно! Палец! Палец откусили! Питен, беги! Вставай, беги! Да беги! Что это, блядь, было? Да беги! Блядь, ну пиздец. Я ползу, я ползу. Помогите! А да ну! Блять, ну нахуй, стрелю тебе, блядь, булки. Тихо! Нахуй, валим. А куда бежать-то, блядь? Перезаряжай, блядь. Блядь, пошёл в жопу. Да, блять, почему я не могу выйти отсюда? Блять, пиздец. Какого чёрта? Я ушатал его, что ли? Реагент. Я ушатал его, что ли? Ха-ха, лох. Как фонарик включать, подожди. Потому что иногда, блин, даже вот... Ага. Так, подожди, что там? А, L1, создать лекарство, давай. Создал. Как использовать лекарство? Быстрый доступ, есть? Опа. Трапетичек. Так, что куда? Обратом то мне не полезу. Нахер надо. Подожди. Вот, это ножик. Это пушка. Так, подожди, я не понял, как пользоваться аптечкой а -а -а -а, Использовать. Подожди, но у меня от нормально. Кстати, а почему у меня рука заросла или не заросла? Invece, семейное фото. Блин, ну вот отстрелить цепи, вот в фильмах же отстреливают, бэйби-кап. Ну что, обратно идти? Серьезно. Бля, ты дурак, что ли назад я уже не могу идти наверное у деда здесь что-то есть ну, да. ну конечно а, сюжетный предмет находится где-то там угу. я надеюсь он останется так меня пугаете а я туда не пойду да нет похер ладно пойдем а куда ты его утащил наверх а -а! ты дурак что ли я чуть чуть это ну, совсем немножко реагент блять я же присел от страха блять Нахуй, нахуй, нахуй. Да ебать иди в жопу, блять! Пиздец, серьезно, нахуй. Как, как? Забрикодировать ей? Давай, давай, давай. Да давай, забрикодируй тебя. что ты дурак, блять, что ли. Нахуй, нахуй. А уйди это, блядь, мне дверь забрикадировать надо! Патронов нет. блядь. Это все? Что такое ржавая обломки? А. Ой, блин, твою мать. Алло. Алло? вас выжил, моему на краю поля. Выживший. Угу. Понял, принял, осознал. Идем. Так, я не понял. что это была за осада сейчас? Вот Вон ящик. Видишь? Опа. Так, ладно, я молодец, я потратил последний патрон. Так, что теперь? Мне выходить, что ли, хочешь сказать? Вот. Нет, рука откусанная, смотри. Блять, полруки откусили. Ну-ка, блять, уходи, ну. На бой, честно. Вот, нахуй я вообще в этот дом попёрся, блять. Ебать. Я чё-то стрёмненько как-то. А вон сидит, сотри, блять, ручит. Блять, я вообще не знаю, куда идти, блядь. Может надо постался типа? Блядь, беги, беги, беги! Куда, куда, куда, куда, куда, куда, куда? Блять, блять, блять, блядь. да блять, присядь да блять Блять Почем, почем, почем, почем. Ага, да беги быстрее. Ебать. Нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй. Нихуя себе, блядь! Ай, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, тихо, тихо, тихо, не умираем, не умираем, не умираем, не умираем. Я бегу, бегу, бегу, куда бегу, блядь? По кругу бегаю, ебать, молодец. Блять, а куда бежать реально? Да сколько можно? Блять, серьезно, куда бежать -то? Там завалено <связь> я нет патронов, отвали. <связь> Резут, сука кто-то стреляет в них черт блять сожру сука больно кто-то стреляет не погнены стрелами тихо-тихо тихо тихо тихо блин вот реально непонятно куда бежать сюда блять не сюда А, блять стреляй убивай а, подожди, он бежит от... Блять, под... блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, отвали, сука! А! Уебу, ну, блять. Ну, да, пистец, блять. Стой, держись, стой, блять. Блять, блять. Обратно в этот дом, блять, я сыграл. Ну, тихо пошел в жопу. Ну пиздец. Что чего сделаешь? <звук> Блять, у всех тебя куда-то они переплыли. Пиздец. Ебать, <звук> куда бежать-то? <звук> я вообще не пойму. Да уйди блядь! Да отойди блядь! Я вообще не пойму куда бежать. Вообще не знаю. Куда что ли? Заперто, заебись. Кто стреляет? Ебать! нахуй, и мне делать? Чем мне его вот делать? я не могу не бежать, ничего. ну все, все. так, все, съели нет, не съели, блин блин, да куда бежать-то вы скажите мне? Да ладно! За уже скриптованная фигня? Пиздят, блин, журбалаки. Хе-хе, сука. Или это нет? о ну ты Дед Мороз! Все, давай избавь меня от мучения. Это местный староц. Да? Что такое, Что такое? Вон колокола, как в этом, блин. В 20-м, тоже у них вон колокол, и в деревне начинали там шума сходить. А, да, это они стрелами меня херачили? Потом мне это кто-то помогает, блин. Дерьмо, блядь, сожрали меня всего. в два пальца откусили, вообще жесть, блядь. что это, что ты там делаешь? А, вот так вот, Вот так вот. Бабуля, бабуля, Постой! бабуля. Постой, тебя ничего вообще не смущает. Я смотрю вообще, вообще абсолютно ничего не смущает. Пиздец, вот это вообще, конечно, засада была заскриптованная. Я вот сейчас немножко опешил. Здравствуйте. И в жизни, и в смерти мы вас вы кто? Здесь небезопасно, спрячься в дом. Что за чёрт? Эй, вы меня слышите? Отец девочки. Фитя? Стойте, вы про розу? Она здесь? <свистит> роза, роза, да! Она в пиде. Матерь Миранда принесла ее в деревню и нас накрыла тьма. О чем вы говорите? О монстрах? Вестник беды. Они идут. Нет. Стой! Где Роза? И что за матерь Миранда? Он звонит по всем нам. Они уже рядом. <смерть> блин. Роза здесь. Не Роза, а Розалин. Поищите розу. Хорошее задание, блин. <с> О, блин. <смех>. <смех>. <смех> ну, пока нормально, блин. Этот Дед Мороз, наверное, будет каким нибудь из боссов. <смех> ага. <смех> О, великие оборотни. Жуткие волки из древних легенд. Пусть они придут сожрать нашу плоть. Придут, чтобы порвать нас в клочья. <смех> а, хорошая молитва на ночь вообще просто превосходная. <смех> что-то было. Нет, там было что-то откройте вкладку документы. А, ладно. Замок несложный э, Спасибо Ой, так, ладно Давайте на этом первую серию закончим Пока, блин, что-то Ну так, вначале было жопно, потом непонятно И дальше будет видно, что будем делать Ой, на этом тогда Сегодня остановимся Всем до новых встреч И пока-пока